Да, я технику проработал? Да. А, слезы бросили. слезы, бросили. слезы бросили. Сейчас ситуация такая, что в принципе ничего со спиной вообще никак не беспокоило. Я сейчас просто экспериментирую над собой. Все в основном из-за сна. Объясняю почему. То есть у меня выстроено питание, я жир перешел в мышцы очень сильно. С октября я начал активно принимать витамины, химсостав вот я по волосу проверяю, у меня там вообще все, все элементы ну, плохо было, да? то есть сейчас прям э, отлично. Все. Следующий момент не нравится мне. Это L5S1 у меня уже сходу, наверное, с 2005 -го. Тогда уже там вот эта вот грыж 9 миллиметров была. Сейчас mm -hmm. там, по сути дела, у меня протрузия осталась. Mm -hmm. Но протрузии из-за чего? Потому что L5-S1 риска нет. Что происходит? Периодически там, ну или понервничаешь. Или... То есть я так понимаю, что в левую ногу как бы чуть-чуть отдает. Бывает, и если Значит, не, поджимает не, не, левую... не, не, не, не имеет левую нога. Мне не нравится а то, что у меня опять же поджимает таз. Периодически у меня уходит, получается правая, правая нога становится короче. Да, вот сейчас хочу проверить. Разобрались в том, что все-таки психологического плана была проблема. Гипнологам проработали эту тему. же выяснил, что это из, даже не из детства, а это даже была мамина травма. Получается, ее проработали и прям отпустило. То есть, прям резко легче стало. Последняя вот группа была 16 человек, я получать 4 часа подряд, 4 часа шесть минут, получается, в согнутом состоянии. Вот в этом. практически 4 часа не разгибался. Так как делаю упражнения, в принципе, никаких там никакого даже напряжения я не чувствовал абсолютно. Последние полторы недели я ложусь спать поздно. Ну, то есть, и в час, и по полторого вернее, может быть, ложусь рано. Yeah. Но засыпаю поздно. как отвлекаешься, там есть сейчас у меня моменты, которые нужно прорабатывать. Не уделял время медитации, как я это обычно делаю. То, что мы рекомендуем людям, всего полторы недели я не делал. То есть я иду максимально в разрез с тем, что мы рекомендуем. Yes. Что изменилось? Тяжело, короче, на поясницу. Упражнения делаю, болезненность все равно есть. С утра просыпаешься разбитый все равно. Да. Я хоть и сплю 8 часов. Я чувствую себя разбитым, весь день на смарку, ты немножко раздражен. Сейчас есть дискомфорт в ягодице в левой, есть дискомфорт небольшой по внешней стороне бедра. Но это уже давно, то есть вот этот перекос, то, что таза есть, когда растягиваюсь, она тягивается именно вот слева, да, ну вот это повздошная, повздошная Значит, мышца. Да, да, надо растянуть повздошную и надо растянуть большую поясничную, поясничную мышцу. мышцу да. Они в спазме находятся. Если даже паравертебральная зона... Со стороны спины разгибателей позвоночников. Они основную роль могут даже и не играть. Вот а. у меня L1, L2 у меня они уходят в право чуть, чуть Два позвонка. Ну, мы их ставим, а и они через некоторое а время Обратил. опять утягивают. А Я сначала думал, может быть, это мышцы спазмируются и так далее. Сейчас мы уже пришли к выводу, к тому, что скорее всего, ну, так как у меня есть там проблемы определенной с печенью, возможно uh -huh. там, да, то есть надо в вистерологии, соответственно, ставить. Вот они, два позвонка у меня уходят, да, и получается, вот она, мышца, как раз получается, вот она здесь крепится, и она как раз вот натягивается да то есть, угу. и по большому счету в тонусе да да да по большому счету получается вот они мышцы вот я ее и чувствую потому что да, да, она вот. и перекос дает ее можно вытянуть расснуть после зометрическую релаксацию делать она тоже как из мануальной терапии считается моя цель то все это там идеал при условии что у меня получается между L5S1 визуально по МРТ у меня диска нет, L5, L4 он есть, ну понятно высота снижена, но опять же его жидкость в нем, на полную жидкость очень маленькая, идет. то есть он практически не светится белым, угу. вот, все остальные диски там более-менее, но в третьем, втором и первом позвонках у меня шморли, получается в, в юности я там Фьюн, порвался, да, да, да, да. Да. то есть когда еще коллагенные был волосы были сильные мне нужно снять, ну, во-первых, вот эту ресурсность опять свою вернуть. Сейчас то, что планируем, это уже седьмая правка будет. Всем говорю сам, да, то есть я самый сложный пациент, и просто удивительно, когда ты пациента условно ставишь, да, у тебя там с первого, ну, там, край там, со второго раза все получается. Yeah. А это к вопросу о том, что сколько можно воздействовать, да, то есть вот я делаю МРТ каждые 4-5 месяцев, Смотрю динамику. Динамика положительно однозначно есть, объясню в чем. У меня по факту только L3 стоит на месте. Значит, L5 и L4 у меня вышли чуть-чуть кзади, там их, их надо ставить. Крестец, наверное, только в своих пазах. L1 и L2 смещаются вправо, и только на пятой правке L5 и L1 поддались тогда. Mm. Вот только они тогда только встали, только на пятый раз. По поводу восстановления, то, что вы не восстановились. У нас у гормональной системы, у каждого гормона время работы. Угу. Дается. Это называется циркадное время. тестостерон у нас где-то с 3-4 с до 9 утра. То, что по гормону роста, он у него самый пик это с 11 до, до 3-4 часов. Гормон час. роста это вот именно мышечной масса, того, чего всем не хватает. Ну, нет, принципе. гормон роста это гормон молодости. Он угу. восстанавливает. Ну, вот как раз, адреналин. Да да, да, да, да. Вот здесь, вот здесь видно. Что четвертый чуть-чуть вышел, да. четвертый сюда вышел. Ну и, соответственно, третий, потому что они все должны, флордоз должен быть выше да. Флордоз должен быть вот, лучше. Четвер... они по ступеньке сейчас идут. Четвертый выше пятого, третий выше четвертого. Сейчас торчет к спине прям. Отекает корешок, и оно все под спочки отдает. Здесь прям так четко пальцы заходят, вот где разгибатели. <сёк> нет. А здесь прям плотно. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь нет. Здесь? здесь нет. Здесь Здесь нет. Здесь статин два. Здесь четыре пять. Здесь ну, один. Вот здесь больше седалищный лев чувствуете. Ну, да? Да. Здесь нет. Здесь нет. Годица здесь два где -то. Здесь поменьше. Левая по длине чем правая. <сёк> Не намного. миллиметра да. Видно? Хорошо. хорошо ой как хорошо встал ты Вы на выдохе расслабились откинули голову. Хорошо. хорошо. зубы стиснули убрали язычок вдох носом выдох носом и расслабляемся шея будет поясница Ток шея. Вот он. Расслаби, расслаби. Хорошо. Вот сейчас он прям четко встал. Квиток на спине прям хочет. Вдох. Глубокий вдох, выдох. Вдох, вдох. вдох. Угу. Глубокий вдох. Выдох. Отлично. Выдох. Хорошо. Выдох. Вдошки очень ровные. Итак, сейчас немножко потрясет. Плюски брызнут, немножко током пробьет. Здесь болезненно. Ага. Вот здесь вот немножко да, надо Болезненная. Да, раз, да. Раз, Он болезненный. да ага. вот прямо. А вот здесь вот хорошо идет, расходится. И весь расслабленный прям. Комфортно работать удобно. Вообще не чувствуется даже. Офигеть. Классно. Нет, здесь, нет. Здесь, нет. здесь. Нет. Здесь. Нет. Здесь. Здесь. Нет. Здесь. Здесь. Здесь. Ну, один твой есть. Здесь. Также. Здесь. Ноль. Здесь. Ноль. Здесь. здесь. Ну, один. Здесь. Один. Вот он. Отлично. Стрели налево, на выдохе. <плес> Глубокий вдох и расслабили плечо. Глубокий вдох. Выдох. выдох, выдох. Выдох. Раз. Два. Раз, два. И раз. Два. Вот это я технику заработал. Да. Раз, встречи. А. Пушки проверяем. Глубокий вдох. Выдох. Раз, два, три, четыре. О, слезы вырызнули. Все. О, это хорошо. А. Ну, все это накопившееся. <свёздят> открываем, закрываем, открываем, закрываем. О! Вот он. Четко, ровно, ровно идет. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку Подписаться